Да ладно Бля, это в смысле? Пидарас Пидарасина Вот так вот Welcome to the club, buddy. Mm. Oh! Нужно резко включить организм на ну, отработать. скоростной у него. Раз объехал. Пообъехал. <свы> Руление там какое-то, педалирование. Фальшивка, ебаный